И всем привет, меня зовут Макс Риск, сегодня эм, я расскажу как же набрать 100 долларов, смотрите, прям как раз мне тут есть Вот, значит, у нас есть 4 точки, например, да, например, может давай 3 точки, потому что человек на 4 точки не может отойти и заработать эти вот деньги Давай так, это, наверное, маленькая, сначала сам большой, а тут куски Вот, чем занимается где больше у него принесет, типа того дохода так вот так желательно давайте начнем 100 долларов у него каждый месяц 100 долларов <с> я к этому еще не пробовал но постараюсь может что получится угу. дальше переходит здесь может как-то побольше смотри сейчас уже 100 долларов 100 долларов это явно мало и будем считать сколько времени на да? каждый день в общем то и так до месяца до года до десятилетия и так дальше, я так думаю. Вот, значит, сколько он зарабатывает сам, сколько он тут, наверное, будет, будет чем-то другим заниматься, одним, одним делом. И, может быть, ему будет заниматься стрими, именно делами. Давайте начнем. Так, значит, сок там вроде нормально. 1000 долларов, так как-то хорошее. Так, 400, 500 долларов. Хайбут, 500 долларов. В принципе, так себе. Ну, хорошо. 500 долларов. Начинаем. Первый день прошел, набрали. Ну, дальше. Я еще не пробовал. Я еще в университете. Дальше у нас тут. Ну, тут, конечно, ничего не собралось, поэтому 0. Сначала 1 день 0, как мы знаем, да. Тут, значит, у нас тоже 0. Пропускаем. Да, каждый день по 500 долларов, это как-то много, давай сначала понемножку подумаем, правильно же делать, не так, чтобы вы ничего не понимали. Окей, каждый день, каждый день или месяц, более, давай каждый месяц, 500 долларов, все, каждый месяц, проходит месяц, 500 долларов и зарплаты. Если он одновременно занимается этим, плюс тоже есть. Но только есть еще проценты. Забирайте, то, что у вас не хватает время все такое вот. Потом посчитаем в конце. И самый выгодный, думаю, я тоже подберу. Ну, я немножко что-то знаю. Наверное. Так, 500 долларов здесь. Дальше. Ну, я думаю, что можно хоть как еле-еле на 100 долларов, на 200 явно нет. Дальше до пропускаем, логично же, не хватит времени на это все. А у вас ограничено время. Дальше. Наверное, еще 500 долларов. Так, 300, 400, 500. Дальше. Ну, уже побольше, так скажем. Давайте хоть эвриком 300 долларов. Тут. М -м -м -м -м. Тут уже можно что-то ставить так тут снова а сколько у нас будет один месяц два год два месяц два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать прям как раз вот до года месяца угу, угу. дальше мы снова вроде бы начинаем 200 300 400 500 так ну обычно такая зарплата так это уже третий может и получится кстати ну тут допустим уже произошел 400 еле-еле как-то если стараться да, по-моему, программе если нет, вы отнимаете проценты тоже. Так, ну тут, наверное, тоже думаю на 400, ведь постараться тоже хорошо так можно. Еще один месяц проходит. А мне их, кстати, даст бесконечно. Так, один, два, три, четыре. Три, четыре. 5. Они важны, да, какие они у нас, так, дальше Ну, допустим, уже, сколько у нас, 4 месяца, ну, я думаю, за 4 месяца до сих пор ничего не должно прийти Ну, 300, еле-еле, ну, это перебор, кстати, давайте заберем Тут, ну, тут 200, так, уже 5, скоро уже половина Тут снова повышение, думаю, не нужно считать Это логично. Работать нужно, когда повышение. Это логично. А мы пока все так считаем. Видно, что статистика такая себе. Тут побольше, кстати. Ну, да? наверное. Так, ну, допустим. Тут сложнее, кстати, пробраться. Может, мне нужно накопить здесь, а потом уже что-то вложить. А Реально тут будет сложнее. Тут у нас... У -у -у. Тоже хай будет. Да, да, да, да, нам да. будет тяжеловат. 1, 2, 3, 4, 5. До конца года проверим еще. В принципе, тут логично. Тут, ну, так, ну допустим прорыв, на какой-то. Но я не уверен, что должен прорыв быть. Можно как-то по минимуму делать. 2, 3, ну не все что имеет имеют прорывы. 4, или, или 4. Блин, ну всегда, говорю, зарплату, если минимум делать. Если максимум, то идите вот сюда вот. Если вы можете как-то соединить, лучше соединить с этим точкой. Проверим еще в конце. Допустим, тут уже 400. Вдруг еле-еле. А может, это кстати, только принесет. Если чем-то новым заняться. Новым, новым, новым, новым, новым. Два, три, четыре, пять уже побольше, так, 1, 2, 3, 4, еле-еле не могу никак, вот, допустим, уже 5 долларов, вот, прорыв, все, поздравляю, 5 долларов, все, тут классно будет, И вот, если объединить две точки, здесь, то будет легче, наверное, наверное, но если постараться, если это хорошо, ну, как-то так вот, Вот. Давай тоже прорыв какую то сделаем. Так, а тут у нас. То же самое. Ну, уже как-то заканчивается. А, нет, мне не заканчивается. Oh low. Ружь.